Всем привет дорогие друзья, очередной обзор аэродропа, который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollar, с которой будет торговаться в июне. Также на старт торгов будет доступен фарминг и памп. У каждого задания есть своя инструкция, нажимаете кнопку выполнить, переходим на страницу самого задания и... Читаем описание, выполняем, подаем отчет и обязательно жмем кнопку проверить и получить. По заданиям депозит, рейд, своп, фарминг, диссидайсов рассказал в отдельных видео, как выполнять эти задания. Ссылка будет в описании. Твиттер и ВК не работает. Фейсбук, у кого есть, размещайте посты, содержание постов на странице задания. Снимаем обзоры для YouTube, TikTok. Хотя сколько я не проверял, заданий других пользователей по TikTok никогда их не было видео недоступно. Скорее всего и ТикТок тоже не работает. Так что остается YouTube. у кого есть возможности и желания делайте обзоры, выкладывайте на своих каналах, а ссылку на видео отправляйте в ответы. За проверку других пользователей проверяем выполнение заданий другими участниками и получаем по 100 монет за каждое проверенное задание по 12 в день. 1200 токенов дополнительно. Работаем пока есть возможность, получаем как можно больше токенов, выжимаем. Напомню торги в июне, дата пока что неизвестна, может быть еще четыре дня Airdrop проработает с учетом того что 7 дней проверяется задание. Не исключено, что 30-го откроют торги, то есть минус 7 дней на проверку числа 22 -го, 23 ждем, а там будет видно. На этом у меня все, ссылки в описании для мобильных устройств, QR-код, регистрация займет 1 минуту, верифицировать аккаунт здесь не нужно. Вот вывод криптовалюты и фиата без КИС. Всем пока!